Доброго времени суток! С Вами Сергей и сегодняшний ролик посвящен третьему моему обследованию после операционного периода. Давайте маленечко истории. В 2015 году мне поставлен диагноз хондросаркома. В 2017 году мне сделали операцию в виде ампутации, а промежуток этого времени я зарабатывал на ипотеку. В 2017 году сделана мне операция. После конце марта 2018 года я прошел первое обследование, у меня нашли новое образование. В... в марте 2019 года я прошел второе обследование, у меня нашли еще новое образование. Одно ближе на позвоночнике внизу и одно на правой руке. Сейчас я все прошел обследование, все в порядке и об этом чуточку поподробнее. С августа с августа я начинаю проходить врачей врачебную комиссию для МСЭ, для переосвидетельствования для МСЭ, я с августа все спокойненько благополучно прошел прошел в сентябре звонил на МСЭ мне там упираются упираются и говорят следующее мы вас не примем мы вас не примем давайте на последнее заключение Сонко центра на основе вот тут всегда пишут так сейчас Рекомендовано компьютерная томограмма грудной клетки брюшной полости малого таза скомпростирован через 6 месяцев. Врачи страхуются. И на основе вот этой рекомендации, рекомендации, а не жестких правил, меня не пустило Громова на МСЭ. Это с сентября. Я в, сентябре, я в сентябре получил последний раз пенсию и до всего настоящего времени я не получаю пенсию, потому что я еще не прошел МС. Ну, про МС я запишу отдельный ролик, а сейчас ролик про обследование. Я планирую, я всегда, мы с Артуром Владимирович поговорили с моим лечащим врачом, и я остановился на том, что я прохожу, рекомендации пишут раз в 6 месяцев, но я прохожу один раз в год компьютерную томограмму, потому что все-таки что-то облучение, а радиация, как известно, в организме накапливается. Ну, соответственно, я хотел это дело все ближе к марту также делать, раз меня огромного шевельнуло. Я в сентябре, в сентябре, где-то числа в пятнадцатых примерно, попал на прием к Артуру Владимировичу. И у нас есть такая маленькая, маленький конфуз, мне в пикалюре страхуются и ставят метастазы. И почему у меня это дело без заключения стоит? Потому что описание не соответствует снимку потому что находится на записанная компьютерная томограмма на CD-диске и мы решили что в этот раз я пройду компьютерную томограмму в онкоцентре и там специалисты уже правильно опишут я приехал в середине сентября попал на прием записался записался на 15 или 16 октября я сейчас не помню то есть через месяц на компьютерную томограмму остается уже уже проходит уже сентябрь, идет октябрь, остается буквально 8 дней, мне звонят и говорят, что компьютерный томограф сломался. Все, ладно, сломался, сломался, опять проходит дни. Я записываю, звоню, где-то дней через 8 я попадаю на прием, приезжаю к Артуру Родиновичу, объясняю ситуацию. Он открывает компьютер и говорит, а томограм до сих пор сломан. Я приезжаю уже в Пикалво. Что все ж, все-таки ж мне ездить тоже накладно. Ну, Это самое, денежка, билеты туда, дорога обратно. Я принимаю решение, ладно, буду проходить компьютерную томограмму по месту жительства. Я попадаю к онкологу Паху Полевичу, записываюсь на томографию, иду в кабинет к руководителю этим томографом. Он меня ставит в очередь. Это у нас получается октябрь. Проходит декабрь, я в середине декабря звоню, я нахожусь на очереди 16 человек. Ладно, я так еще так, я говорю, хоть до нового года, получается, наверное, уже не успею, говорит, да, наверное, не успею. Я, проходит новый год, проходит новый год, я уже прихожу э, к ним туда в кабинет, спрашиваю, они говорят, а мы вам не звоним, у нас сломался томограф, подача контраста, а мне надо томография с контрастом что ж я тут уже принимаю решение, соответственно еду в Онкоцентр. В центр кстати, я сразу обратил внимание, что теперь даже между записью проходит где-то. Вот я позвонил и дней через пять я уже попал на прием, на прием и томография мне также воспоминать бы, конечно, это самое. Как я там? 28 января. Я был у Артура Владимировича на приеме, а 13 февраля я уже прошел компьютерную томограмму. Вот это самое. Сделали мне компьютерную томограмму, посмотрели, посмотрели, все в порядке. По заключениям. сейчас почитаю Вам. Выявлены немногочисленные очаги в легких от 2 до 6,4 мм так, в легком, так вероятно фиброзного характера. до с этим еще фиброзного характера разобраться, но у терапевта я спрашивал, мне как один сказали, что это ничего страшного в этом нету. Так, дальше посмотрели эти новообразования, в размерах они не увеличиваются, они не прогрессируют, заключение Андрей. О, Артур Владимирович. Так. Данных за прогрессирование на момент осмотра не получено. Ну и также рекомендация. Наблюдение района. Можно ли мое состояние считать ремиссией? Нет. Во-первых, написали бы ремиссия в заключение, в самом заключении. И меня бы сняли тогда с обеспечения в онкоцентре, потому что я наблюдал, как тетенька подошла, но объясняла, она, она заново брала направление. центр объясняла, что так как у нее была ремиссия, а сейчас у нее возникло подозрение на что-то и она хочет провериться. Нет, мое состояние ремиссии не считается, но и ухудшения у меня тоже нет. Так, да, теперь давайте поговорим вообще про состояние моего здоровья. Как всегда, бессонницы, бессонницы присутствуют, они перерастают в упадки сил, в давление. Рассмотрим ситуацию с лета. С лета. С лета я решил, что движение это жизнь, и начал перед сном ходить на прогулку где-то километра по два. Дни через пять у меня образовался такой подходящий нормальный сбой, нормальный сбой. Летом я никуда на большие э, расстояния не ходил, а это, честно говоря, обидно не сходить не за грибами, не за ягодами, так как я лето провожу на даче, а так как вокруг дачи Колхозные поля они довольно обширные и до грибных и ягодных мест надо пройти где-то от 3 км. Мне это состояние тяжеловато, но хочу сказать, что осенью мне стало чуть-чуточку полегче. Я несколько раз ходил, ну во-первых, занимаюсь посадками семян в лесу, я ходил, сеял лиственницу, тую, я проходил нормальное расстояние, даже где-то в день около 8 километров это ничего, но осенью у меня опять пошли все сбои, пошли все сбои. Когда я проходил э, врачей в августе на врачебную комиссию для МСЭ, я обратился к кулисту, что у меня, во-первых, у меня зрение упало, у меня с 0,9 упало до 0,6 зрения, и постоянно с глазами пошла проблема. У меня такое ощущение, что какая-то пелена, нету контрактности, врач сразу спросил, таблетки принимаю, я говорю, да, она говорит, это таблеток. Я сейчас отказался от всех таблеток, уж лучше пусть бессонница будет, все равно, что я таблетки не вру, сколько мне не писали рекомендаций, либо эффекта ноль, мел, либо эффект незначительный, я никакие больше таблетки есть, она бессонница и пускай будет, никакие больше таблетки не буду принимать, потому что над собой тоже издеваться надоело. Так, потом, потом где-то после Нового года я решил выйти на тропу здоровья, тут часто ходила та самая, в принципе ничего, так более-менее сон более-менее средний. До Нового года у меня ужасающий был. Ужасающий был. Я засыпал только к 8 утра. Посмотрел один ролик на ютубе заграничного доктора. И с его ролика я пришел к выводу, что надо отказаться от сахара. Он как-то объяснял, что когда большое наличие сахара, в общем, организм выкидывает адреналин. Отказался от сахара. Отказался от сахара. Вроде эффект появился у меня сон более-менее нормализовался, но это до того, до того, как я вот прошел заключением, заключением я пошел на врачебную комиссию, чтобы с этим заключением отправить бумаги на мсэ, МС. я уже ранее говорил, и там меня раз, давайте проходите всех врачей заново. Спасибо, конечно, нашим врачам, что у меня без очереди все. Все приняли, все приняли, но это я ходил неделю с утра и практически до вечера, в больницу, кровь и всех врачей прошел. Мне это, конечно, сказалось. Такой нормальный классический сбой поснул сну. Просто до 10 утра просто пролежал. Все. Вот, так что состояние мое, как всегда, плавающее. Плавающее. Что касается МСЭ, возможно, даже наверное придется с ними судиться. Я готов, я готов морально потому, что написать заявление в Следственный комитет, пусть к нему организуют проверочку, проверочку, потому что их действия я не считаю правомерными. Все-таки же это рекомендация, а не сбор жестких правил. Я, конечно, понимаю, что им надо царю денег сэкономить, и меня со второй группы на третью стимулю. Но я с таким согласен, с таким решением не согласен. Так, в принципе, на этом. Ролик заканчиваем. Оп. Еще раз. Данных за прогрессирование на момент осмотра не получено, До теперь следующего, также марта следующего обследования. С вами был Сергей. До свидания.